Что такое механические наручные часы сегодня, когда они есть практически у каждого на телефоне? Пережиток прошлого, атавизм или, может быть, просто привычка людей более старшего поколения? Ну, если бы это было только так, то все часовые заводы в мире закрылись бы еще лет 10 назад. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему механические часы не теряют своей актуальности, а также чтобы внимательно изучить часовое производство, то, что мы любим больше всего, мы и отправились сегодня на один из старейших заводов под Петербургом, вот ракета. Пишите в комментариях, были ли когда-нибудь у вас часы этого бренда, ставьте лайк, ролику, жмите кнопку подписаться и колокольчик. С вами Борис, канал МашМьюз, первый машиностроительный. Мы начинаем. История завода берет свое начало в 1721 году, когда Петр Первый основывает императорскую Петергофскую фабрику. Первые 200 лет своей жизни завод изготавливает предметы роскоши, выполняет огранку бриллиантов, участвует в производстве мраморных изделий для Исакиевского собора и фонтанов Петергофа. С 1938 года фабрика начинает обрабатывать точные рубиновые камни для часовых механизмов, а уже в 1945 по указу Кремля на заводе запускают производство часов бренда «Победа». Когда же в 1961 году Юрий Гагарин, отправившись в космос, совершает свой подвиг, завод начинает выпускать часы под брендом «Ракета». Завод стойко пережил время застоя после распада Советского Союза, а с 2011 года снова начал активно развиваться и покорять новые вершины часовых дел. Ракета — одной из редких мировых производств, создающих часовые механизмы, что называется от А до Я, включая даже такие сложные детали, как спираль и баланс. Производство здесь оснащено большим разнообразным парком станков, которые необходимы для того, чтобы производить более 200 типов деталей. Именно столько требуется для того чтобы произвести и собрать готовые часы но лучше как говорится один раз увидите мы идем скорее смотреть производство там нас уже ждет специалист производства екатерина Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, какова же ваша версия, почему в век современных технологий наручные механические часы по-прежнему востребованы и популярны? А, ну, вы знаете, это всегда такая тенденция. чем больше мы подходим к массовости, это все электроника, гаджеты, все замечательно, но тем не менее это что-то такое, что мы используем по назначению, а потом выбрасываем, потом меняем на новые гаджеты, у нас век современных технологий, уходят новые версии там, и телефонов, и планшетов, а механические часы... Они были, есть и будут. Это что-то очень ценное, с долгим циклом производства. И самое главное, что из-за того, что мы все это производим из металлического сырья, то есть из латуни, из стали, в принципе, с механикой ничего случиться не может. И его всегда можно при необходимости, если что, обслужить и в дальнейшем передать и вашим детям, вашим внукам и наслаждаться ей. Что, Здорово. После такого эмоционального ответа прям не терпится посмотреть, как же, собственно говоря, изготавливают эти часы. Ну так пойдемте. Производство, конечно, начинается с инженерной задумки, и сейчас мы заглянем в конструкторский отдел. На да, часы, конечно, это более интересно, это все-таки более, сказать, более каждодневное, можно сказать, из того, чем я занимался, потому что все-таки, например, машины содержания железнодорожного пути мы видим довольно редко. Ну, если есть хозяйственную технику, она нам, конечно, попадается в жизни, но тоже не так часто. А часы – давай то, что можно носить на руке. А во-вторых, я, я же родился и вырос в Петергофе. Соответственно, для меня часовой завод всегда был здесь на виду, всегда, так сказать, кто то родное. на, можно сказать, был некоторый культурный шок в этом плане, учитывая, что ранее я занимался тракторами, где был допуск плюс-минус полмиллиметра и доволен, а то местами и больше. А здесь допуски идут на микроны, а местами даже на десятые микроны. То есть это очень чувствительное производство, это всего должно быть крайне точно. Кроме того, часы — это все-таки сложная механическая структура, то есть, наверное, во многом из-за этого, в том числе, у нас механизм — это такой, как я уже говорил, устоящее работающая система. Любое изменение в механизме, ну, разве что самых таких поверхностных элементов, это, очень, это влечет за собой очень большую цепочку дальнейших изменений, и понятно, что такие вещи без крайней необходимости не делаются. Екатерина, из чего же начинается производство часов? Производство часов начинается, наверное, с поиска сырья, из которого мы будем изготавливать свои часы. У нас все специфичное, в том числе я говорила о том, что мы делаем наши детали из стали, из латуни, но это определенная сталь, определенная латунь, и для нас тоже очень важно ее качество, иначе могут возникать в дальнейшем проблемы, там, например, не закаливаются детали до нужных нам показателей. Поэтому мы ищем подрядчиков, ищем предприятия, российские металлурги, которые по нашему заказу смогут сделать нам такой-то латуни или такой-то такой стали, но можем посмотреть непосредственно mm -hmm. уже на нашем складе. Да, давайте, конечно. Я вижу здесь достаточно большое количество стальных прутков, стальных лент, латунных лент разных размеров. Екатерина, а какие еще материалы используются в производстве часов? Да, вот они используются: сталь латунь, угу. разной конфигурации. Из всего этого делают э, детали для mm -hmm. да. То есть, Вот эти два материала перекрывают да, все потребности, да, да? Да, совершенно верно. ну У вас при этом достаточно обширный большой склад, я бы сказал. Что еще у вас здесь интересного? но хранится. Это не только склад сырья, это также склад э, инструментов для нашего цеха, для станков, для людей, ручные различные приборы, поэтому здесь вот все хранится. Для станков это различные фрезы, для людей индикаторы, потанцы вот измерительные приборы измерительные, вижу, да. да да да вон даже весы у нас тут есть старинные, которые тоже мы кстати иногда используем скоро я думаю их в музее можно будет да. перенести да, да, да. Ирина, и какое же количество деталей, разных типов деталей, изготавливается на заводе? Вообще, в механизме более 200 деталей, mm -hmm. они все разные, у всех разные стандарты, разные этапы производства, но если их совсем так поделить на такие группы, я вам сейчас покажу наглядно в нашем цехе механобработки, где мы находимся. Первый наш участок – это самые крупные детали. Это, так скажем, крепежные элементы механизма – это платина и мосты. На платину вы устанавливаете маленькие детали, а мостами сверху вы их крепите. Вот мы с вами даже можем посмотреть. Вот это будущий мост. У деталей это, наверное, самые трудоемкие детали, потому что огромное количество отверстий и внутри платины, и внутри мостов. И все эти отверстия, они просверливаются поочередно. Например, для платины нужно выполнить более 800 операций, чтобы сделать уже итоговую и готовую платину. А вот э, такие самые сложные детали, которые есть в часах, Спираль баланса, они тоже изготавливаются на этом Нет, а, спираль баланса – это действительно самое сложное, вообще узел mm -hmm. баланса mm – -hmm. это самое сложное, это то, от чего, наверное, процентов на 80-90 в целом зависит точность хода. Mm -hmm. И, конечно же, там абсолютно чистое производство а, и закрутка этого волоса и это Отдельный цех Отдельный, да? причем закрытый, с, с определенным уровнем доступа, где сотрудников особо так не привозят, Здесь, здесь детали механизма э, платина, мосты, различные требы, колеса, винтишки, сырья. Вот все производится здесь. Сами детали у нас очень например, вот такой вот бушон, конусообразный, и это причем элемент противоударного устройства, именно та самая деталь, которая должна защитить сердце ваших часов, спираль баланса, вот она, вот такая, наверное, меньше миллиметра ее диаметр, и при этом мы должны соблюдать очень жесткие допуски, как вы видите, 2-25 микрон. Если бы вы не сказали, что это детали, я подумал, что это стружка да, или пыль какая-то. Да, да, что это просто нужно взять и выбросить. Да. нет, это мы еще выточим, промоем, проверим а, на проекторе эти детали. Вытачиваются вообще все токарные автоматы, которые вытачивают, трибы, штифты, оси, винты, они работают по единому принципу. Как раз те самые крутки стальные, латунные, которые мы видели, вот они протаскиваются через станок. Здесь вы видите кончик латунного прутка. Танки программируются при помощи кулачка. Это как современный диск, да, просто уже такой вот механики. Он из чегуна делается, mm -hmm. на нем наносятся отсечки по аналогии, как пластинка. да, У пластинки там есть линии. Да, да, да, да. И иголочка их считывает. Здесь то же самое. На отсечке, вот она, иголочка, каждый раз, когда она считывает изменения в поверхности, это передает команду ножичкам на выполнение определенных операций. Чем сложнее деталь, тем больше кулачков разных. Чем, тем сложнее расчет. На самом деле вот именно эти станки это самые сложные в наладке. А, я, я не представляю. Да, я говорю. тоже не представляю. для того чтобы у них появились зубчики mm -hmm. у всей колесной системы есть зубья и вот мы с вами как раз видим там между двух вращающихся осей э, зажаты детали вот она фреза очень хорошо сейчас видно э, сотрудник придет детали снимет поставит новую партию деталей включит станок а вот эта вреза, фреза будет вращаться таким образом нарезая зубья у анкерного колеса а это уже станок с ЧПУ, я правильно Да, понимаю? это уже современные станки с ЧПУ. Здесь, конечно, самый, наверное, продуктивный участок. Какой же сумм маленький, а? Есть еще меньше. Для увеличения износа стойкости деталей мы также проводим их закалку. Это очень-очень важное на самом деле производственный этап. Вот угу. мы сейчас находимся на участке термообработки, здесь различные печи у нас находятся, ну и сотрудник ответственный за эту нашу работу. Я вижу сразу Много печей, печей да. у каждого детали своя технология, у каждой детали свои секреты, трудности, те показатели, до которых они должны быть закалены. Поэтому здесь куча-куча секретов, это тоже на самом деле очень сложный этап. Я правильно понимаю, что э, после термообработки детали уже, в принципе, готовы к сборке? Нет, вы пропустили очень много этапов, и один из них – это... Этап промывки угу. деталей, вот мы сейчас с вами как раз находимся на этом участке, здесь много промывочных машин, а также ванны, которые вручную делаются для наших деталей, чтобы они выглядели так, как они выглядят уже в готовой продукции, красивые, блестящие, не окислялись, самое главное, со временем. А промывка она делается только для чистки от стружки, там, от масла или она еще какое-то добавляет свойства деталям? Чтобы они не окисляли, чтобы они были долговечными. Защит, защитные, да, защитные свойства. свойства да. Угу. также на этом участке мы а, делаем а, покрытие наших деталей цветом. На ваших часах на секторе автоподзавода он красный. Угу. Это тоже делается на этом участке. После промывки, после контроля качества, детали уже попадают сюда, на участок сборки, где их собирают единый часовой механизм, mm -hmm. часы, собственно говоря, то, что вы носите у себя на руке. А, вот. Причем сборка у нас организована так называемым обычным конвейером, то есть за каждым часовым мастером закреплена mm -hmm. своя операция. А сколько же времени уходит на то, чтобы собрать одни готовые часы? Знаете, это очень хороший вопрос На самом деле собрать часы можно достаточно быстро Это, естественно, делается в рамках рабочего дня Но часы никуда не уходят Они остаются здесь Вообще этап это длится где-то около месяца Как минимум Почему? Потому что когда мы собрали механизм Мы отправляем его на тестирование Часы это сложное техническое устройство У каждых часов есть свои характеристики И прежде чем предлагать нашим дорогим покупателям Часы мы хотим быть уверены, что они выдерживают все испытания. Мы тестируем качество работы автоподзавода, выхаживаемость, герметичность, точность входа, mm -hmm. все-все-все. На много это, ну как немного дней две, дней, 2-3 недели, и только потом уже эти часы могут выйти за пределы этого участка и отправиться к нам в магазины. Есть, ну вот когда часы попадают в магазин, нужно там на 200-300% быть уверен, что они точно прошли все этапы проверок. Да, все этапы проверок многочисленных. Здорово. А от модели часов зависит количество времени потрачено? Конечно, на конечно, это может зависеть. Есть модели, например, у нас была лимитированная серия повторения первых полярных, и мы там хотели полностью делать, как они были выпущены в 1969 году, поэтому uh -huh. мы отказались от автоподзавода. И у часов без автоподзавода, соответственно, не будет тестирования автоподзавода. А у часов там с повышенной герметичностью, в которых можно плавать, будут свои тестирования. Ну, то есть какие-то да. да, угу. нюансы такие небольшие, они не сильно сократят этот срок, но тем не менее. В этом году исполняется 20 лет, как я работаю на этом предприятии. И из них большую часть я работаю уже директором. Наше предприятие имеет очень сложную технологическую цепочку производства. Это и оборудование, это и снабжение, но в первую очередь это люди. Потому что все специалисты, которые работают у нас, они обладают очень высокой квалификацией и большим опытом. Сейчас, к сожалению, подготовка специалистов по нашей специальности не производится, специализированных учебных заведений нет. Мы вынуждены принимать на работу людей с непрофильным образованием и проводить их обучение уже на месте под руководством опытных наставников, и мы сами преподаем им теорию и практику изготовления часов как отдельных операций, так и в целом полностью по часовому производству. По большей части мы, конечно, замкнуты на Россию, поскольку наша технология разрабатывалась еще в Советском Союзе. Это оборудование нам знакомо. Мы хорошо, хорошо научились обрабатывать российские материалы, но при этом мы очень сильно интегрированы в мировую структуру. Вся Россия интегрирована. Данная ситуация в мире сейчас... Не является критической поскольку мы заблаговременно создали себе производственные запасы и полностью оснащены при этом мы стараемся постоянно вести работу по размещению изготовления каких-то сложных инструментов приборов на отечественных предприятиях это процесс очень долгий кропотливый, требует времени для размышлений, для проектирования, для испытаний. Но эта работа постоянно ведется, у нас специально работники этим занимаются. Мы находимся в, используем их в параллельном режиме во многом из-за того, что механизм у нас это довольно устоявшаяся вещь, и у нас сделана полная библиотека в старой программе. Перевод э, на отечественный саппор — это желательно, разумеется, особенно в современных условиях. Вот. И у нас было сотрудничество с сконом вот сейчас идет по поводу там, внедрения дополнительных модулей в Компас. Идея внедрения появилась, наверное, где-то через полгода после того, как я сюда пришел, чтобы она от меня не пришла, потому что я посмотрел на то, как работает текущая программа, на, на отсутствие деревопостроения, на то, как работают привязки, вернее, не очень работают, и я подумал, что это неудобно долго и непродуктивно. Компас как раз обладает ЕСКД, в нем есть библиотека стандартных изделий, и в нем есть, соответственно, удобство проектирования, моделирования деревопостроения, массива, все, что нужно, в общем, для повседневной жизненной производства, можно сказать. то, чего нам не хватает в плане, вот именно механизма. Вот, мы сейчас работаем значит, на расширение вот, модуля часовой, вот, этой часовой передачи. И, насколько я знаю, проработка еще продолжается. То есть сказать, что он проработал не сработал нельзя, это еще в процессе. То можно задавать нестандартные модули, можно задавать э, открытые многие значения в таблице, которые были раньше зафиксированы программно. То есть можно, и мы, используя наш опыт, можно уже, соответственно, проектировать зацепление ну, и, соответственно, дальше элементы механизма. Доработка этого модуля производится, как ни странно, по инициативе Аскона в первую очередь. Потому что, как я уже говорил, у нас это происходит сейчас, производство ну, проектирования в параллельном формате между двумя программами. Вот. И, соответственно, перевод механизмов в компас у нас стоит, конечно, в плане, но это не является чем-то срочным. Асконы уже самостоятельно настояли, чтобы они помогли нам, грубо говоря, ну, мы помогли друг другу разработать вот этот модуль, и его можно было внедрить как можно скорее. Это, конечно, намного упрощает работу с подрядчиком, потому что можно переслать модель, благо компас позволяет конвертировать в степ, то есть в том числе, то есть это открывается практически везде, любой может посмотреть даже бесплатными программами, что мы от них хотим, что нам нужно, и это крайне, конечно, упрощает задачу, чем, например, пытаться понять чертеж, который все-таки это там проекции, нужно иметь определенное пространственное воображение, вот опыт, большой опыт. Опять же, степ может, можно померить любые размеры программными средствами. То есть там, конечно, модели намного удобнее. На Самые необычные часы, которые мы выпустили, это, пожалуй, часы с обратным ходом. В мире такие никто не делает, разве что какие-то отдельные энтузиасты часового. Дело. Мы преследовали тут такую цель, что если смотреть на нашу солнечную систему из космоса, то там все наоборот крутится против часовой стрелки. Мы хотели этим выразить наши отношение к мирозданию. И эта идея неожиданно, совершенно неожиданно, стала очень популярной среди любителей точной механики. И часы эти стали очень востребованы. И они у нас теперь идут серийно. Разработка новых моделей у нас, да, действительно идет постоянно. Мы к этому очень тщательно готовимся. Над этим работает отдельная группа дизайнеров. И все технические решения тоже там сначала... Тщательно прорабатываются. Мы, конечно, заранее не анонсируем. Это происходит как пуск ракеты. Взрыв. Новая модель неожиданно появляется. Мы стараемся об этом не говорить. Ну, у нас есть поговорка «не говори, гоп, пока не перепрыгну». Часы сейчас уже... Они, перестали, они утеряли статус прибора времени и переместились уже в сферу эмоционального какого-то воздействия на человека. Человек получает от часов, от механических, некое эмоциональное удовлетворение. У нас даже на сайте есть страничка, где вы можете послушать, как стучат часы, механизм часов. И когда вы будете слушать, вы поймете, что это завораживает. Мы ходим смотреть на картины, которые написали люди ну, в прошлом или в настоящем. Они на холст выложили свои эмоции, свое видение мира. И это не заменить никакой фотографией, никаким постером. Ну, в смысле, фотографии и постеры, они живут своей жизнью, но вот именно художественная картина, она вот э, отражает еще эмоцию художника, который ее создал. И люди хотят именно у себя иметь или приходить и смотреть на эту картину, вот они получают от этого эмоциональное удовлетворение. Ну, каждый при, при этом получает свое. Вот нечто такое подобное происходит и с часами. Но они еще говорят о статусе человека, о том, что этот человек обладает какими-то вот особенностями характера. То есть либо у него брутальные часы, либо это классика, либо это часы с украшениями, с обратным, какими с обратным ходом, да, согласен. Вот. Ну и просто, когда бывает минута свободного времени, вот просто смотришь на часы, можно поразмышлять о том, как все-таки сложно устроен мир. Екатерина, переместившись в музей вашего завода, я вижу наглядное подтверждение слов Анатолия Александровича о том, что часы действительно сегодня переходят в категорию искусств, по крайней мере, часы вашего завода точно. Вот в «Квадрат Малевич» на «Циферблате», «Звездное небо» еще какие-то есть у вас часы да, пожалуйста. из этой категории. пожалуйста, «Авангард», посвященный знаменитому русскому авангарду. Смотрите, как напоминает картина Лисицкого. Правда, правда. Ну что ж, Екатерина, спасибо вам огромное за такую познавательную, интересную экскурсию. Я уверен, что зрители нашего канала получили огромное удовольствие, посмотрев воочию своими глазами, как производят часы. И я вас тоже благодарю за то, что вы к нам приехали, и еще раз всех приглашаю посетить наше предприятие. Итак, друзья, это был интересный и насыщенный день в гостях у завода «Ракета». Увидев производство изнутри, становится понятно, что такие часы – это не просто функциональный аксессуар. Это одновременно еще и произведение искусства и ювелирные изделия, учитывая, сколько ювелирной работы необходимо выполнить для их изготовления. Ну а говоря конкретно про часы «Ракета», то если они у вас на руке, то у вас на руке не просто часы, а, во-первых, история с большой буквы «И» все-таки 300 лет. Производство это действительно сильно. Во-вторых, ручная работа, а это внимание и забота каждого сотрудника завода, вложенные в каждые часы. В-третьих, надежность, подтвержденная выбором специалистов самых опасных профессий, например, космонавтов и исследователей Арктики. Ну и в-четвертых, конечно же, это точность. при всем прочем, они еще остаются и часами. Я пошел выбирать в магазин часы. Подарок кому-нибудь из своих близких. Вы же пока ставьте лайк этому ролику, если он вам действительно понравился. Жмите кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие выпуски. С вами был Борис, канал Машнюс, первый машиностроительный.